Всем привет снова хищные машины и не откладывая в долгий ящик обратно пройдем э, ну как обратно пройдем 35 уровень на канале недавно появилось видео про прохождение 34 как это было посмотрите а мы сейчас с вами быстренько пролетим 35 -й. я думаю получится у нас это с первого раза э, Я первый раз пробую, раз еще не проходил, вам говорю, будем сейчас вместе смотреть, что же у нас здесь. А, так, так, так, ну как всегда, кристаллики, бомбочки, и кто-то у нас там впереди был, впереди была машинка, а, ну как понять, была гражданская машина или военная? Военная обязательно к вам развернется и начнет вас атаковать, а гражданская будет от вас убегать как можно быстрее. Я перебрался на Буран, посмотрев на его основные характеристики, понял, что Буран-то в принципе машинка шикарная. Есть у него, конечно. Ух ты, как сколько кристаллов вывалилось. И катятся, к нам катятся, катятся. А, в общем, Буран машина классная. А, характеристики у нее хорошие. И, ну, не знаю, по управлению она мне понравилась. В принципе, она похожа на костыля по управлению. Ну, ну, как по мне, так лучше, чем танкаминатор. Ну, в принципе, не в сравнении, но... А, кстати, вот идея по поводу нашего так сказать челленджа давайте ка в следующем видео наверное мы попробуем сравнить танкаминатор и буран а номер уровня можете писать в комментариях и если таких не будет я тогда выберу сам номер уровня это наверное будет один из первых и машинки у нас поедут чисто чисто самостоятельно вот и увидим кто из нас из них круче когда машины э, брошили на произвол судьбы и сами просто собой управляют. А, если честно, я не помню. Главное, чтобы не было ловушек и сильно таких больших провалов с шипами в уронах. Ну, если будут, э, что ж поделаешь. Будут, значит будут. А там время нас э, расставит по местам. Ну пока едем, мы же БТР с одного раза так вынесли. Дрон даже не успел бомбочку. Ух ты, ловушка! Давай, давай, давай, давай, давай! Как мы взлетели сверху решили ее пробить. Давай время, время, время, время. уху, -ху. Еле успел на последних секундах! Но все же получилось. Так, вертолет, вертолет опять летает. Я уже 150 миллионов раз, наверное, говорил, что во время вертолета я пытаюсь так отлежаться, остается на месте. И с ним как-то не соревноваться, сбить я его не смогу, к сожалению, а было бы неплохо, если бы смог. И я вижу ну, два варианта, либо просто быстро пролететь, чтобы не сгореть, либо остановиться на месте, что более вероятно, и подождать пока все его, все его ракеты повылетают и посгорают. Вот. Танк мы заморозили. Кстати, проблема с заморозкой, я не знаю, я, наверное, ее. Её... Интересно, можно отключить или нет. Вот так вот машины замораживаются. Оно то и классно, потому что они нас не кусают. А плохо в том, что если быстро едешь, ты машины заморозил. Как бы летишь дальше, а баллы для щитов ты не набиваешь. То есть надо будет посмотреть, можно ли снять заморозку и... или нет. Кто знает, в принципе, напишите в комментариях, чтобы я зря не ковырялся в настройках. Ну, а пока. Ура! С первого раза пошли уровень и пальцы вверх, подписка. Я думаю, мы этого заслужили. Пока.